Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад представить вашему вниманию серию встраиваемых светодиодных светильников CityLux CLD-001 Альфа с возможностью регулировки направления света, ступенчатого изменения уровня яркости и несколькими вариантами цвета. Как всегда у CityLux информативная упаковка. Распакуем. В комплекте светильник с драйвером, готовый к установке и инструкция. Неподвижная часть корпуса выпускается круглой и квадратной формы. И с учетом цвета кольца поворотной части доступно 5 цветовых комбинаций. Целиком белый, белый хром, белый черный, хром плюс матовый хром и бронза плюс золото. Мощность светильника 7 Вт. Световой поток 550 люминов. Цветовая температура 3500 Кельвинов. Защита по IP 20. У модели очень продуманная конструкция. Обратите внимание, сам светодиод утоплен в тело светильника на 40 мм и слепить вас прямым светом точно не будет. Благодаря высоте всего в 50 мм светильник подойдет для любого подвесного потолка, в том числе и натяжного. Видимая после установки часть корпуса светильника выполнена из ударопрочного полимера. А вот этот серьезный радиатор охлаждения, металлический, литой, для эффективного охлаждения светодиода. Перед установкой светильник можно отсоединить от драйвера, ну, чтобы не мешался при подключении. Стандартное решение крепления – две подпружиненные боковые скобы с деликатными наконечниками. Подключаем драйвер. Заводим за потолок. Поджали скобы. Завели светильник. Яркость света внутри луча очень равномерная, благодаря чему светильник можно использовать не только для акцентного, но и в качестве общего освещения помещения. Угол рассеивания луча по каталогу около 60 градусов. Угол отклонения поворотной части от вертикальной оси 30 градусов. И, конечно же, традиционно для сети Lux в блок питания встроен диммер, управляемый с обычного настенного выключателя. Первое включение всегда 100%. Если интервал между переключениями меньше 2 секунд, происходит регулировка яркости. 40% – 15%. Аккуратные, лаконичные светильники подойдут как в современные, так и в классические интерьеры. А благодаря заявленному сроку службы в 50 тысяч часов, а это ни много ни мало 8-12 лет, будут служить вам, верой и правдой, долгие годы. На этом прощаюсь с вами, до новых встреч, свет вашему дому!